Здравствуйте, психологи канала Немиркин. Большое спасибо за всю ту любовь, которую вы нам дарите. Ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. А теперь давайте продолжим. О чем вы думаете, когда слышите слово «тревога»? Согласно Американской психологической ассоциации, тревога определяется как страх, ориентированный на будущее, который заставляет людей избегать определенных ситуаций, которые могут вызвать или усугубить их дистресс. Национальный институт психического здоровья сообщает, что около 40 миллионов человек по всему миру страдают от тревожности, и каждый год их становится все больше. Это делает ее самым распространенным психическим заболеванием в мире. Но вы все еще можете не знать, что у вас есть тревога, потому что она может проявляться в виде повседневных привычек. Прежде чем мы начнем, важно отметить, что хотя этот список ни в коем случае не заменяет медицинского диагноза, поставленного квалифицированным специалистом в области психического здоровья, умение распознать свою тревогу как можно раньше может сыграть положительную роль в получении помощи, необходимой для ее преодоления. С учетом сказанного, вот 8 вещей, о которых вы, возможно, не подозреваете, связаны с беспокойством. Первое. У вас высокая планка перфекционизма. Хотя перфекционизм сам по себе не является явным признаком тревоги, совсем другое дело, когда ваши жесткие требования к себе начинают граничить с навязчивым поведением. Чувствуете ли вы желание всегда быть лучшим во всем? Что вы делаете? Или всегда делать все идеально, даже с первых попыток? Чувствуете ли вы себя неудачником всякий раз, когда не оправдываете своих нереально высоких ожиданий? Мысль о том, что вам нужно быть идеальным во всем только для того, чтобы избежать осуждения со стороны окружающих, может быть серьезным признаком того, что вы боретесь с тревогой. Второе. Вы очень самокритичны. Часто ли вы судите себя гораздо строже, чем других? Боретесь ли вы с сильным чувством необоснованной вины, стыда и неполноценности? Тревога может мешать вам чувствовать себя хорошо по отношению к себе, поскольку все ваши неуверенности и то, что вам не нравится в себе, вы помещаете под микроскоп. Как только вы начинаете верить во всю самокритику, которую вызывает ваша тревога, она затягивает вас в порочный круг негативных разговоров о себе и саморазрушительного поведения, которое заставляет вас чувствовать, что вы никогда не будете достаточно хороши для кого-то, особенно для себя. Номер три. Вы склонны испытывать чувство стеснения. Вы когда-нибудь входили в комнату, полную людей, и вдруг чувствовали, что забыли, как ходить? Или вам приходилось выступать перед толпой, и вы чувствовали себя странно, осознавая каждое маленькое физическое ощущение? Например, то, как вы стоите, или текстуру ваших рук, или звук вашего собственного голоса. Вы можете испытывать чрезмерную застенчивость, потому что вам кажется, что все втайне оценивают вас. Вы чувствуете тревогу и напряженность, потому что беспокоитесь о том, как вы выглядите, говорите, ведете себя и как вы предстаете перед другими людьми. Номер четыре. Вы чувствуете постоянное беспокойство. Когда вы начинаете испытывать тревогу, вам часто хочется чем-то себя занять, сделать что-то, что отвлечет вас от эмоционального потрясения. Если вы обнаружили, что не можете усидеть на месте или расслабиться, когда вам нечем заняться, возможно причина в этом. Жизнь с тревогой может быть похожа на занятость, но чаще всего вам даже нечем похвастаться. Вы занимаете себя множеством дел, но так и не делаете никакой важной работы. Номер пять. У вас катастрофические мысли. Это термин, придуманный известным психотерапевтом Аароном Беком. Катастрофизация или катастрофическое мышление – это когнитивное искажение, которое происходит, когда мы переосмысливаем вещи и делаем их гораздо хуже, чем они есть на самом деле. Проще говоря, если вы пессимист, который всегда быстро делает выводы и находит обратную сторону в любой ситуации, то это и есть катастрофизация. И если вы часто так поступаете, то это может быть очень серьезным признаком того, что вы испытываете сильную тревогу. Номер шесть. Вы раздражительны и испытываете эмоциональную неустойчивость. Часто ли вы расстраиваетесь или напрягаетесь даже из-за самых незначительных неудобств? Бывает ли у вас вспыльчивый характер, когда что-то идет не так, как вам хочется? Хотя все мы можем быть виновны в том, что время от времени позволяем своим эмоциям брать верх над нами. Стоит отметить, что такая раздражительность и эмоциональная неустойчивость может быть признаком накопившейся нераспознанной тревоги. Исследования показывают, что частые перепады настроения, истерики и трудности с контролем эмоций – все это вполне ожидаемо, если вы испытываете чрезмерную тревогу. Номер 7. Вы крайне нерешительны. Крайняя нерешительность и неспособность принять решение могут рассматриваться как проявление скрытой тревоги, особенно если вам кажется, что какой бы выбор вы ни сделали, он будет неправильным. Когда вы тревожны и нерешительны, вы испытываете сильный страх неудачи и глубоко укоренившееся недоверие к себе, что заставляет вас обдумывать каждый свой маленький выбор. Вам нужно долго и тщательно обдумывать каждое решение, потому что вы постоянно боитесь ошибиться. И номер восемь. У вас появляются необъяснимые физические симптомы. Последнее, но, конечно, не менее важное – это необъяснимые физические симптомы. Это может произойти, когда ваша тревога настолько глубоко подавлена, что у вашего разума нет другого выбора, кроме как проявить ее в чем-то физическом. Это происходит потому, что чувство тревоги заставляет мозг поверить в то, что нам угрожает опасность, и он реагирует на это, приводя нас в состояние повышенной готовности к любым признакам неприятностей, Наиболее часто встречающиеся физические симптомы включают неустойчивое сердцебиение, учащенное сердцебиение, мышечное напряжение, хронические боли, дрожание рук, обильное потоотделение, тошноту и расстройство желудка. Относитесь ли вы к каким-либо из этих малозаметных признаков тревожности? Думаете ли вы, что можете страдать от тревоги, даже не осознавая этого? Если вы постараетесь узнать больше о тревоге, это может изменить к лучшему жизнь тех, кто страдает от нее